Воскресное утро, октябрь, листва, Печальные мысли пугают. И все растворилось, как след в небесах, Ведь где-то костер зажигают. Ты чувствуешь запах осенней бары, Тот дым и дыхание свободы. Невидимой цепью сковала ступни подавленной Каждый осенью тосковал мой друг, все в окне печальное, все белы вокруг, и не вспоминается теплая пора, как устал от ящика, что свистит с утра. Друг злопамятней зло не злотые, прощай. Если вдруг опустишь руки, то увы прощай. Бумеранг закона никто не отменял. Будет праздник дома, который долго ждал. с кого мой друг, все в окне печальное, все белым вокруг, и не вспоминается теплая пора, Как устал от ящика, что свистит с утра.